Не так давно с нами случилась одна маленькая поучительная история, которую мы сейчас хотим вам рассказать. К нам поступило предложение выступить, как сказали, на телевидении, выступить на радио, рассказать о родных душах, рассказать об этой теме, ну и так далее. Естественно, мы отозвались, очень хорошее предложение, но в итоге оказалось все совсем не так. В итоге оказалось то, что оказалось, и вот из этого последовала как раз таки интересная история с интересными выводами и с интересным продолжением. Ну, нас попросту говоря немножко обманули. С самого, с самого начала нас немножко обманули. Я после того, как мне предложили выступить на телевидении, ну нам Шанти, я посмотрел значит в интернете что это за телевидение что это за радио оказалось что это не телевидение и не радио оказался это YouTube канал ну ладно бог с ним думаю если человек а что что это за человек то это за человек это а, продюсер это маркетолог это человек который занимается пиаром это психолог ну и много кто еще Он занимается в основном бизнесом как следовало с его каналом но не в этом дело даже. А я так подумал, что если человек действительно заинтересован в этой теме, то мы побеседуем, мы поговорим, найдем какие-то точки соприкосновения, возможно, будем сотрудничать, возможно, что-то из этого выйдет. Ну, Шанти сразу же сказала, ничего из этого не получится, потому что не наш это формат, не наш это стезя, так сказать. Я думаю, ну ладно, давай посмотрим, проверим. И что же получилось? Получилась интересная история. Мы договорились встретиться в зуме, встретились, и разговор даже продлился 10 минут, после чего я выключил связь, прервал общение. Интересная получилась история, что мы живем как бы немножко в своем мире, в мире, который связан с. С духовным путем в мире в котором не принято врать, в мире в котором существует понятие честь совесть ответственность и так далее и вдруг произошло столкновение с немножко другим миром миром маркетинга миром пиара где в общем-то соврать ничего не представляет из себя никакого события совершенно и вот когда начинаешь говорить с такими людьми и говоришь ну послушайте у вас же не тв канал у вас а YouTube канал человек, никак не моргнув глазом, говорит, это еще лучше, замечательно. Я говорю, ну хорошо, <смех> хорошо, но зачем же говорить о том, что телевидение не приглашает нас на телевидение? Мы должны были прилететь из Сочи в Москву, в общем-то, это затраты финансовые, временные у нас сейчас. А не такое положение, что просто так путешествовать. Начинаешь все это объяснять человеку, и с той стороны чувствуешь совершенно другое в отношение. И уже через пару минут я начинаю понимать, что ну, по каким-то причинам нас хотят просто поиметь. А вот в отношении этой темы, простите уже за такое выражение, поиметь, да? Но так вот получается. То есть мы должны слушать их, маркетологов, нас приглашают, нам Делают как бы подарок вообще. А мы должны все делать все, что, значит, положено будет делать. Естественно, такое положение дел нас абсолютно не устроило. К сожалению, действительно, к моему искреннему, сожалению, не получилось ни диалога, ни точки соприкосновения. И вот связь оборвалась. О чем же видео? Видео мы решили назвать немного забавно это не для людей. Эта фраза не моя, это фраза одного моего очень хорошего знакомого, достойного человека, очень интересного человека, который в свое время занимался бизнесом, занимался в том числе маркетингом, по-моему, пиаром занимался, сейчас точно не скажу. Мы с ним на эту тему много не общались. Но потом с ним произошла встреча, у него произошла встреча с родственной душой, произошло духовное пробуждение, и он посмотрел на это все совершенно иначе. На то, чем он занимается, почему он занимается, для чего? И теперь у него скажем так немного другое видение, немного другое видение жизни, чем жизни можно, нужно стоит заниматься, интересно заниматься. И вот эта его фраза это не для людей. Откуда эта фраза взялась, вы узнаете в конце видео, это немного забавный, но очень поучительный случай на самом деле. И сегодняшнее видео мы хотели сделать о том, что есть действительно те направления жизни, целые огромные широкие пласты жизни, которые существуют как бы не для людей. Они существуют для каких-то биороботов, они существуют для м -м, людей запрограммированных, скажем. да, И достаточно изучить эти программы что и делает маркетинг, для того, чтобы нажимать на правильные кнопки и получать результат. Вызывая правильную реакцию. Вызывая правильную реакцию человек, но этим занимается маркетинг. А сразу же хочу сказать, что мы не имеем против ничего. Ни маркетинга, ни пиара, ни все, что с этим связано. Этому есть свое место, прекрасно. Можно нужно заниматься бизнесом, заниматься бизнесом, иначе невозможно. Поэтому это необходимо. Но когда мы говорим о теме духовной, о теме духовного пути, о теме родных душ, это именно духовный путь, так вот, когда мы об этом говорим, нужно понимать, что это напрямую с бизнесом несовместимо. Вот об этом наше видео. О том, что когда человек начинает интересоваться духовной темой, Почему он начинает этим интересоваться? Потому что его душа зовет, потому что внутри что-то такое пробуждается или начинает пробуждаться, что куда-то его влечет. Он начинает читать соответствующие книги, смотреть видео, слушать лекции, посещать тренинги. Душа его зовет. Что-то внутри начинает быть беспокойным. Что-то внутри ему говорит, что то, что он имеет в повседневной жизни, этого крайне недостаточно для его счастье духовный путь это путь души это путь который начинается у нас внутри это совершенно я еще раз подчеркну совершенно абсолютно ничего не имеет общего с бизнесом с маркетингом в частности бизнес это извлечение прибыли это его основная задача духовность это достижение определенных духовных Результатов, скажем так, совершенствования, когда душа начинает чувствовать удовлетворение, когда душа начинает чувствовать радость, счастье, любовь. Причем здесь деньги, при чем здесь бизнес, то есть это совершенно несовместимые вещи. И вот когда бизнес начинает вторгаться в тему духовности, то он его просто пожирает. Там свои законы, они очень жесткие, они непреклонные, они безапелляционные. И это чувствуется энергетически. И если человек занимается духовностью и попадает в какие-то различные бизнес-структуры, которые связаны, ассимилированы, скажем лучше так, с духовностью, то он, конечно, может стать жертвой, жертвой настоящего обмана. Что это за обман? Еще раз повторюсь, для того, чтобы правильно быть понятым, а если тема духовности ставится на бизнес рейсы, на рельсы маркетинга, извлечения прибыли. Духовность в этот же момент умирает. Это несовместимые энергии. Энергии извлечения прибыли, энергии бизнеса и энергии духовного пути. И сразу же оговорюсь, что те люди, которые занимаются духовностью, те люди, которые предоставляют соответствующие услуги, в частности и мы тоже, они могут брать деньги за это. Это их право. Но деньги в этом деле совершенно не главное, не первое. Нельзя а, относиться к духовному пути с точки зрения извлечения прибыли. Духовный путь – это прежде всего забота о душе, забота о том, чтобы тот человек, клиент, который к вам пришел, можно назвать его клиентом, он получил тот результат, который связан с развитием его души, с его духовным развитием. И я сразу же могу сказать, все кто со мной общаются, кто приходит ко мне на консультации, на сеансы, кто нас вообще давно знает, Шанти много лет, они все могут подтвердить, ну кто чувствует, конечно, что в нашей деятельности, в многолетней деятельности, уже скоро 10 лет, как мы видим, нашу деятельность, деньги стоят не на первом месте. У нас есть платные услуги. Услуги, которые мы предоставляем за определенную плату, но никогда я не буду рекомендовать человеку эти услуги, если они ему не нужны. Если он обращается ко мне с каким-то вопросом, с какой-то проблемой, я понимаю, что та или иная услуга ему не нужна. Или, допустим, я ему не могу помочь. Я говорю, я в этом не профессионал, я не могу в этом помочь. Я не буду относиться никогда к человеку как к средству получения материального дохода, как к средству, которое приносит мне деньги. Нет. И когда люди приезжают к нам на живые ретриты, это особенно чувствуется. Чувствуется та атмосфера, которая витает в воздухе. Именно атмосфера простоты, простоты легкости и душевности. И почему мы говорим, каждый раз мы говорим, и говорят участники в своих видеоотозы, не хочется выезжать, просто не хочется даже расходиться. Потому что... Где еще можно встретить вот такую атмосферу? Где еще можно встретить таких людей, которые искренне в тебе заинтересованы, которым интересно то, чем ты живешь. Не живешь на повседневном плане как удобный человек, престижный человек, человек, которого можно иметь в друзьях и обратиться к нему, что делает большинство людей в социуме, да? как, какими понятиями оперируют. А именно твоей душой интересуется: что у тебя в душе поддерживают, оказывают тебе внимание, заботу, поддержку. Вот она, это самое главное. И, конечно же, мы никогда не использовали пиар-услуги, чтобы собирать людей на свои тренинги. Мы знаем, что приедет столько человек, сколько должно приехать, сколько мы сейчас, скольки мы сейчас можем помочь по-настоящему. И нам встречались такие люди, которые брались организовывать наши тренинги. Но у нас ничего с ними не получалось, как правило, потому что начинался тупой маркетинг. Ну, по-другому не скажешь, именно тупой. Потому что говорилось о том, что здесь вы встретите своего мужчину или найдете свою пару, и, или там, ну, все что угодно, только не то, о чем мы, собственно, с Андреем всегда и говорим. И да, было таких несколько случаев. И вот последний случай, о котором рассказал Андрей про приглашение на это телевидение или радио, это то же самое было и чувствовалось оно, причем с первых же буквально, с первых предложений, когда к нам на почту поступило письмо от человека. То есть чувствуется энергетика, энергетика совсем другая. Но ну, кто-то может сказать, что, ну вот у вас, я и сам, собственно, думал, ну вот у вас просто не сложилось, не состыковалось, не нашли общего языка. Нет, дорогие мои, это не совсем так. Дело не в том, что мы с кем-то не нашли общий язык, а дело в том, что это совершенно разные, разные на самом деле даже миры. Еще раз скажу, пусть не лишним будет повторить, мир маркетинга, извлечения прибыли и мир духовного пути, это разные миры. Ну вот вы знаете, я сейчас тут посмотрел, я же готовился немножечко к видео, я посмотрел интересные вещи. А вот что такое пиар, да? Давайте почитаем буквально от английского. Это связи с общественностью. То есть это направление, я зачитываю, как это в Википедии написано, это направление, которое управляет всеми внешними коммуникациями компании. Цель пиар ⁇ создание и поддержание позитивного образа бренда в глазах общественности, потенциальных клиентов и других заинтересованных сторон. То есть пиарщики, uh, когда мы говорим пиарщики, вообще в обычном... В обыденном сознании это сразу же ассоциируется с чем-то нехорошим, беспринципным, с чем-то неизменным, когда человек говорит, пиарится, ну то есть он выставляет все свое грязное белье или чужое грязное белье, а, начинает иногда, сейчас часто это популярно материться, то есть если ты материшься, ты хорошо пропиарился, ну и так далее, и так далее, то есть вы знаете все это, зачем об этом особенно говорить. Хотя на самом деле суть, назначение пиара, а, как бы подать а, того или иного человека, компанию, организацию, подать его в общество таким образом, чтобы было показано его лицо, чтобы было показано а, суть того, чем он занимается. Но мы всегда, а, ну как всегда, мы, собственно, два-три раза, два-три раза мы сталкивались с профессионалами в пиаре, да, и сразу же, сразу же чувствовали, что идет четкий жесткий алгоритм. Вот есть алгоритм. Так, ребят, чем занимается с родными душами? Ага. Значит, это пара, мужчин и женщина, идеальная пара, все отлично. То есть все сразу же кастрируется, все сразу же профанируется, вот до самых каких-то элементарных вещей. Пытаешься человеку объяснить, что это что-то другое, ему это неинтересно слушать. Я имею в виду пиарщика. Ему это неинтересно слушать, потому что это не продаж. Это очень трудно объяснить. Это какой-то сложный продукт. Должна быть простота. Что такое? Как говорил в свое время покойный царство ему небесное Жириновский на своих выборах президентских: каждому мужику по бабе, каждому а не нет, извиняюсь, каждой бабе по мужику, каждому мужику по бутылке водки. Все просто, понятно. Это середина 90-х, всех это устраивало. Мужикам это то, что было нужно, в основном, и бабам то, что было нужно. Вот примерно так. Конечно, это очень упрощенный для смеха, но до сих пор это так. То есть нужно все кастрировать, нужно все профанировать, нужно выразить максимально просто, а в результате вся суть теряется. Нет ни настоящей подлинной любви, нет ничего такого, о чем мы рассказываем столько лет, это уже неинтересно. Нужно дать продукт. Ребята, что вы даете? Если к вам придет женщина, она найдет своего мужчину. Мы говорим, не знаем, как, как Бог даст. Так, а, а, а что, собственно, даете-то? Ну, пытаешься объяснить, но человек это не хочет особенно понимать. Потому что это не вписывается в его алгоритм. У пиарщика уже четкие есть структуры, которые в бизнесе работают. работает и замечательно, и пусть работает, но это бизнес. В духовности другое. В духовности нужно чувствовать. В духовности нужно сопереживать. В духовности нужно порой страдать. А как это продашь? Кому это надо? Это надо внутреннее очищение и трансформация. и трансформация. Ребята, приходите вот к этим, которые Андрея Шантиханса, и несколько лет внутреннего очищения вам гарантировано. Да кому это надо? Конечно, это не купят. Это не тот продукт, который пользуется спросом. То есть с маркетингом не состыкуется. А для того, чтобы состыковал с маркетингом, нам нужно будет врать. Нам нужно будет говорить то, что будут покупать. Нам нужно будет говорить, что люди найдут свою половинку что люди э, моментально очистятся, что мы решим все проблемы, как вот часто на некоторых сайтах, сразу же большими заглавными буквами, стопроцентное решение всех проблем. Да, да, на всех вот всех На всех уровнях. Э, все везде, всем всегда и все, что хотите. Ну, Жириновский, на быту. То есть всем, что э, хотите. Это маркетинг, это пиар. И в бизнесе это хорошо. Там, где нужно продавать продукт. В духовности... Это не годится, это ложь, самая прямая ложь, потому что этого нет. Это уход от своей души. А вот что мы дальше интересного читаем, я не случайно сижу с телефоном. А, что такое пиар? Что такое пиар? Та же самая википедия. Это искусство и наука достижение гармонии с внешним окружением посредством взаимопонимания, основанного на правде, и полной информированности. То есть, когда пиарщик, специалист по пиару скажет, так, Андрей, давай мы с тобой посидим, хотя бы часок, полтора, ты мне расскажешь, что это за история, что это за направление, что это за учение, а я как э, пиарщик, как маркетолог, постараюсь это понять и э, максимально правдиво, правдиво, сформулировать, как какой-то, ну пусть назовем его продукт, да, который гармонично будет вписан в определенную прослойку общества. То есть не всем всегда сто процентов и так далее, да, а есть определенная прослойка, которая в этом нуждается. А что это за прослойка? Это люди, которые на самом деле ищут свою душу, хотят идти духовным путем, вот у них парный путь, да. И вот пиарщик должен сделать настоящий, хороший, правильный, можно сказать, пиарщик, должен сделать свою работу таким образом, чтобы не врать, чтобы не кастрировать то направление, которое, которым мы занимаемся, не делать из него просто а, блестящую и пусть, может быть, даже вкусную конфетку, а как, как специалист вычленить из учения о родных душах что-то самое главное, что может быть полезным, нужным в определенном слое общества, э, как это гармонично должно вписаться. Это трудная работа, это искусство, здесь написано, это искусство. А, кстати, откуда эта фраза? Да, ну давайте я назову, чтобы не быть голословным, то скажешь, что я придумал. Сэм Блэк в своей книге «Что такое пиар?». Вот он об этом написал. Конечно, можно сказать, что это идеал, что это где-то высоко, да, что это вообще труднодостижимо. Ну, наверное, мы перфекционисты. И поэтому то, что легко достижимо, и, значит, каждому мужику по бутылке водки, а каждой бабе по мужику, это вообще не для нас. Это вообще, с моей точки зрения, любому думающему человеку, тем более чувствующему, просто смешно. Смешно и неприятно. А вот, а, а пиар и маркетинг, он должен рассчитывать на какие-то довольно широкие круги в основном. В основном, не всегда, конечно. Я вспомнила историю, пока ты вот рассказываешь, как раз мы встретились с Андреем, это был 2012 год, а так получилось, что я пришла к нему, к Андрею на йогу, я уже рассказывала об этом. Пришла через свою коллегу по работе, она состоит в крупной компании, да вот достаточно распространенной, ну можно назвать, нельзя, я не знаю. Сетевая компания. Сетевая были, компания да. маркетинговая, да. Ей очень нравится этим заниматься, и это прекрасно. Прекрасно, когда человек находит то, что ему нравится, то, что, с чем он занимается, и, и, как говорится, его душа просто от этого там получает удовольствие. И привел ее, так сказать, тоже к Андрею, ее, как у них это называется, спонсор. Ну, спонсор это, видимо, ну, начальник, грубо говоря. тот человек, который, да, у которого в подчинении есть вот несколько таких распространителей. И я помню, как он меня назначил встречу. Он такой интересный, очень приятный, конечно же, улыбчивый, как это принято в маркетинге человек. И мне уже как раз шли процессы, очень сильно запустились процессы. У нас уже произошло с Андреем узнавание, этап узнавания. И пошла распаковываться очень сильная энергия. Горела макушка, сахасрара была постоянно невероятно активная. И мы с Андреем уже воспринимали как бы пограничные миры, вот не то, чтобы этот повседневный мир, а больше как-то именно духовный, духовный, мистический. И я помню, мы как-то с Андреем общались, переписывались, и мы увидели друг друга как кристалл. По-моему, что-то такое было, да? То ли это случилось во время йоги, то ли во время нашего общения по интернету. Но пришел именно образ кристалла, бриллианта. И вот этот парень, приглашает меня на встречу. Я понимаю, что, конечно же, он хочет поговорить о том... На бизнес-встрече? Ну, просто встреч, нет. Ну, там не было речи о бизнесе. Он сказал, давай встретимся, вот посидим в кафе. Я говорю, ну, хорошо. И он мне начинает рассказывать про эту компанию. Ну, все это я уже слышала до того много раз. Мне несколько раз пытались в эту компанию привести. И он мне говорит, ты понимаешь, так воодушевленно он мне говорит, ты понимаешь, что ты можешь стать бриллиантом. А я сижу спокойно, смотрю на него и говорю, так я уже бриллиант. И у него теряется в это время до речи. Он как бы смотрит на меня с такой глуповатой улыбкой, застывшей на губах. Сбой программы произошел. Да, да то есть у него стопор. Э, да, ну хорошо, но ведь это же и так далее. Ну, мы так ну, попрощались. Я понимаю, что он хотел просто что-то свое от меня получить. Я ему этого не могла дать. Но вот этот момент я очень четко запомнила. И сейчас, конечно же, чем больше уже прошло времени, уже прошло 10 лет, как мы встретились, как запустились эти процессы, как я, как я вернулась к своей душе. И сейчас я все больше и больше вижу вот эти программы и знаю, когда человек подходит ко мне с тем или иным ну, как бы предложением, вопросом, с темой, ты уже начинаешь чувствовать. И да, вот Андрей говорит, мы, наверное, перфекционисты. Я думаю, что мы, безусловно, перфекционисты, потому что пока еще ни одного пиара, менеджера, ни одного человека, вот, который хотел бы с нами сотрудничать, пока не получилось, потому что мы упорно стоим на своем пути, мы преданы своему пути, пути души, пути души. да. И когда ты идешь путем души по-настоящему, когда ты отказываешься от лжи. Даже от этой мелкой лыжи, казалось бы, вот, ну мелочь, ну соври, да, ну что такого, нет, ты не можешь этого сделать. И когда ты себя вычищаешь до такой степени, что ты хочешь дальше и дальше в этом совершенствоваться, и вдруг тебе приходит человек, начинает с тобой просто вот такое ощущение махать топором, ты понимаешь, что вы совершенно разные, это совершенно разные миры, и... Вы не можете никак состыковаться. Либо этот человек начинает себя совершенствовать, и тогда что-то получается, либо вы просто расходитесь. И, конечно же, человек, который живет другой жизнью, другими ценностями, вот как, в частности, вот этот пример, с которого мы начали это видео, он не понимает этого. Он думает, ну, это какие-то, видимо, сложные слишком люди, может быть, они слишком высоко себе мнят. Но, на самом деле нет, просто... Когда ты идешь путем Души, ты не можешь согласиться на меньшее. Ты уже не можешь согласиться на те программы, в которые принято играть в социуме. Кто-то кого-то обидел, кто-то что-то не то сказал. Ну и так далее, и так далее. Тебя просто разводят уже с этими людьми, потому что ты продолжаешь следовать своей, своей Душе. Мы со своей стороны, с удовольствием, я же вот даже... В самом начале говорил, что решил встретиться в зуме с этим человеком для того, чтобы познакомиться, побеседовать. Он же не просто так стал интересоваться темой родных душ. И Что-то его же толкнуло на это, но не получается. То есть мы-то с удовольствием, пожалуйста, давайте общаться, давайте находить точки соприкосновения, давайте, давайте сотрудничать, если дальше так получится, да, с удовольствием. Очень хотелось бы сотрудничать с настоящим пиар-менеджером. Но пока этого нет. А вот что такое э, еще pr менеджеры и чем они занимаются? Вы знаете, я нашел очень замечательный случай, он нам стал известен в Шанти несколько лет назад, чисто случайно мы его увидели. И вот сегодня он как-то всплыл в памяти, я хочу вот буквально зачитать. Немного сначала такая интрига. Скрипач играл в метро, и за неполный час собрал 32 доллара. Это был Вашингтон несколько лет тому назад. Через час скрипач закончил свою игру. Никого он особенно не вдохновил. Никто не остановился, не спросил, кто он, что он, где он, может быть, еще играет. За этот час около него, мимо него, прошло около двух тысяч человек. Это был социальный эксперимент. Что это был за, за скрипач? Это был всемирно известный скрипач Джоша Белл. И буквально пару, пару дня, два дня назад, у него в другом городе Соединенных Штатов проходил концерт, его авторский концерт, и стоимость билетов концерт начиналась от 100 долларов и выше. Скрипка, на которой он играл, эта скрипка Страдивари, она стоила 3,5 миллиона долларов. О чем это говорит? Это говорит о том, что действительно Каким бы ни был талантливым, всемирно, теперь уже даже известным, скрипач или, может быть, другой какой-то профессионал своей области, если его правильно, я еще раз хочу подчеркнуть, правильно не подать, не преподать публике, не вывести на большую сцену, как в случае с, с артистами, ну и так далее, да, то он останется неизвестным в то время, как он талант, а может быть и даже гений. И вот если настоящий пиар-менеджер начинает заниматься а, карьерой, вот, а, в данном случае со скрипачом или с кем-то другим, то он, этот пиар-менеджер, может его подать, так сказать, во всей его красе, во всех его достоинствах. И он получает а, заслуженную славу, известность. Этот а, скрипач, он неоднократный победитель различных конкурсов, а, он получил премии Грэмми, ну и какие-то другие еще премии, я здесь уже не стал записывать. То есть, если грамотный пиар, он просто необходим человеку, иначе талант окажется неизвестным другим людям. Но это грамотный, гармоничный, правильный и правдивый пиар. Поэтому, еще раз хочу сказать, мы не против маркетинга, не против пиара, тем более не против тех людей, которые этим занимаются. Но всему свое место и все нужно делать грамотно, и честно и экологично. А, к сожалению, это встретить можно, наверное, крайне редко, мы пока не встречали. В самом начале мы рассказали о том, что произошла встреча с продюсером, который предложил нам участие в его программе. А Встреча эта произошла посредством одной моей кратковременной знакомой, так скажем. Женщина обратилась на консультацию, у нее встреча, встреча с родной душой. На консультации выяснилось, что это гармоничный кармический партнер. Все очень хорошо, у них прекрасное взаимопонимание, все замечательно. И она, к ее чести, нужно сказать, она не расстроилась, что это, что это не близнецовая половинка, как она думала. Она сказала, нам вообще все равно, потому что мы отлично чувствуем себя, Друг с другом, у нас грандиозные планы, мы все горим этими планами, мы хотим действовать, все прекрасно, очень хорошо. И какая разница, как это называется, кармический партнер, близнецовый половинка. Я порадовался за нее, она также порадовалась, а потом вот она пригласила нас, то есть решила познакомить нас с этим продюсером. А так вот какая история получилась, что вот эта вот женщина, которая приходила на консультацию ко мне, она хотела выступать на этом радио, или как называлось, на телевидении, хотя это не телевидение, а вот именно с темой близнецовых половинок. И тут уже совершенно явно прослеживается вот такая вот ситуация профанации. То есть когда близнецовыми половинками называют, называют все что угодно. И путают вот эти вот э, понятия, кармические партнеры, близнецовые пламена. Для чего? Для того, чтобы сделать себе опять-таки пиар, для того, чтобы э, сделать себе продвижение, для того, чтобы сказать, ну вот смотрите, значит, <coughs> у меня тоже есть близнецовая плавинка. Вот это, конечно, очень неприятно. А, хотя, конечно, со временем к этому привыкаешь, но тем не менее мы хотим сказать, вот кто смотрит нас, пожалуйста, будьте внимательны проверяйте, проверяйте информацию, прежде чем чему-то доверять, кто-то о чем-то говорит, что у него такие-то встречи, или он вот такой-то, такой-то, что он достиг того-то или этого. Проверяйте информацию, смотрите, что за человек, и а, постарайтесь чувствовать там, где идет чистый маркетинг, пиар, там, где человек просто м -м, нарабатывает себе вот такой вот, как бы не знаю, славу, что ли сказать, да? А где идет искреннее желание поделиться этой темой, искреннее желание помочь другим, вывести их к свету, для того, чтобы они могли из этой встречи извлечь максимальный потенциал, который в этой встрече заложен. То есть мы обращаемся к вам, наши дорогие зрители, кто нас смотрит, тем более смотрит постоянно, Будьте внимательны, постарайтесь чувствовать там, где идет энергия маркетинга, чисто пиара, а где идет все-таки энергия духовности. Не всегда, не всегда, все, кто говорят о близнецовых пламенах, у них есть соответствующий опыт, соответствующие знания и даже соответствующие встречи. Это действительно так. Об этом нужно упомянуть. Но самое главное, самое главное в этом видео, даже не в этом, Самое главное, а мы приберегли наконец, на завершение этого видео, состоит в том, что, к сожалению, наши дни это дни повальной цифровизации, маркетинга, пиара, когда человека все больше и больше делают биороботом, когда его подсаживают, буквально подсаживают на различные маркетинговые услуги. Когда возникает уже кнопочное мышление, когда человек не в силах вникнуть даже в какой-то более-менее длинный текст, только короткие посты, короткие тексты, только нажатие кнопок и больше ничего. Идет роботизация населения. И вот какой случай, забавный, казалось бы пустяшный, но очень показательный. Этот случай рассказал мне тот самый добрый знакомый, о котором я упомянул в начале видео как я уже говорил, он раньше занимался маркетингом, наверное, кажется, занимался пиаром, точно не скажу маркетингом он занимался, он занимался ресторанным бизнесом, он проживает в Москве а все эти маркетинговые уловки он, конечно, знает, понимает вот после того, как произошла встреча у него с родственной душой, у него родственная душа, у него возникла Духовное пробуждение произошло, точнее сказать, Духовное пробуждение. А мир у него стал меняться, он вспомнил свою душу, вспомнил себя, ну и так далее, вы понимаете. И вот а, все эти состояния, все эти процессы у него идут, идут, идут очень бурно. А, и он мне рассказывает, такой маленький забавный случай, он решил посетить один ресторан в Москве, как он сказал, достаточно такой презентабельный хороший ресторан. А пришел в ресторан, захотел заказать, ну что-то, наверное, покушать. И официант а, вместо меню ему принес, а, точнее так, он сказал, что вам необходимо скачать наше приложение, интернет приложение ресторана. Ну, мой знакомый немножко удивился, он говорит, ну хорошо, ладно, скачаю. Прежде, чем э, сделать заказ в ресторане, там было необходимо ответить на какие-то вопросы. Нужно было заполнить какую-то анкету. Тут уже, конечно, мой знакомый стал немного негодовать. он пришел в ресторан, покушать, отдохнуть. Даже иногда может быть приятно общаться э, с официантом. Бывают хорошие официанты, с которыми приятно немного пообщаться. А тут чисто такое цифровое отношение. Вот приложение, вот анкеты, вот вопросы, вот ответьте. А, ну через несколько минут моему знакомому эта вся Катавасия надоела, и он ушел, ушел из ресторана. Но не просто ушел, а написал отзыв. В отзыве он написал короткую фразу: "Это не для людей". То есть все больше и больше в нашей жизни происходит вот эта цифровизация. Когда мы не можем уже позвонить куда-то для того, чтобы не натолкнуться, то есть без того, чтобы не натолкнуться на робота, мы общаемся с роботами, мы не можем общаться уже с человеком, мы даже уже в ресторане не можем общаться с официантом, мы должны там следовать какому-то алгоритму. Все, везде кругом алгоритмы, алгоритмы, маркетинги и так далее, и так далее. Человек перестает быть человеком огромными шагами. Человечество движется именно в этом направлении. И сказать честно, мы ничего с этим поделать не можем. Это все равно будет. Но это не единственный вариант, возможный вариант жизни на планете Земля. Параллельно с этой повальной цифровизацией, параллельно с роботизацией населения, происходит также и духовное пробуждение. То есть происходит, с моей точки зрения, мощнейшее расслоение человечества. С одной стороны будут люди, которые будут следовать алгоритмам, маркетингу, которые будут оцифровываться. Кибер, кибер, уже происходит формирование киберчеловека. Вживляют чипы в головной мозг. Сначала еще пока не человеку кажется, сейчас пока поросяткам и крольчаткам, а потом уже будут и человеком. Происходит цифровизация, это с одной стороны. А с другой стороны происходит духовное пробуждение. Когда у человека пробуждается душа, он видит это все воочию, он видит эту матрицу, он видит это везде, купи, купи, купи, купи. Он видит, как все люди, как шестеренки, в общем механизме, и все это крутится, и нет выхода из этого механизма. Попадая в него, ты должен выполнять определенные функции, ты становишься потребителем, и этот круг замыкается. Ты работаешь, чтобы потреблять, ты потребляешь, чтобы потом работать. Все. Больше ничего. И это усугубляется ну, буквально с каждым днем. Каждый день можно прочитать в научных новостях какие-то очередные открытия, которые идут в направлении цифровизации человечества. Искусственный интеллект. Гонка, раньше была гонка вооружений, сейчас гонка а, по созданию более мощного искусственного интеллекта. США, Китай, но Россия как-то там еще а, в хвосте плетется. Это неизбежно, это будет. Но в конце этого видео а, я хотел бы сказать очень важную вещь. У нас у каждого, у каждого отдельно есть выбор. Пойдем мы по пути цифровизации, жесткого маркетинга. Четкой алгоритмизации, или мы пойдем по пути своей души, мы пойдем по пути, когда наша душа пробуждается, мы все это видим, чувствуем, и мы говорим, это не для людей, это вообще неизвестно для кого, это просто для потребителей, потреблять, зарабатывать, потреблять, зарабатывать, все, в этом нет никакого интереса нет никакого счастья, нет никакой настоящей радости тем более а, любви и так далее Вот об этом наше видео каждый из нас может выбрать то что не для людей или то что для людей то что созвучно в душе человека то что правдиво, честно, гармонично, открыто или то что просто говорится и делается, Ради одного. Ради выгоды, ради продажи. Больше ни для чего. Вот такой вот выбор. Мы, каждый из нас, может выбрать то, что для людей, или то, что не для людей.